Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – свобода. Нередко в нашей жизни бывает так, что мы требуем свободы. Мы кричим от вопиющих, как нам кажется, фактов, проявления некой тирании по отношению к нам. Мы хотим свободы от начальства, от уроков, от обучения, от обязательств грызть гранит науки от, как нам кажется, преследования друзей, зависти врагов, назойливых соседей, ревнивого мужа либо жены, крикливого соседа, да что угодно. Мы везде чувствуем некую несвободу, мы везде чувствуем ущемление наших прав, ущемление наших свобод, как будто бы у нас кто-то отбирает время либо жизнь. Мы иногда кричим, иногда молчим, терпим, но требуем свободы. А задумались ли мы когда-нибудь над тем, от чего мы бегим и к чему прибегим? Свобода нам нужна от чего? И для чего? К примеру, вы сутками работали, и вы почувствовали, что у вас нет свободы, у вас нет свободного времени. Вы буквально не живете, живете на работе. Там питаетесь, там спите. Такое нередко бывает, когда люди работают на двух, на трех работах. Либо трудоголик, живет в офисе, либо на производстве, желая, либо мечтая зарабатывать много. Он думает, что он не свободен. Он врывается из этих оков, бросает работу и действует радикально. но находит новую работу и новую несвободу. Больше либо меньше уделяет он времени этой работе. но он опять в оковах, но новой свободы. И опять кричит. И опять больно, опять плохо, опять нет времени. Опять жизнь куда-то утекает. Он ничего не успевает. Не молодеет, а стареет. Время уходит. Он в отчаянии. И опять ищет свободу. Другой пример. Жена уже не любит мужа. Муж ее контролирует. Иногда поднимает руку, откровенно не любит, преследует, постоянно обвиняет в каких-то изменах несуществующих, а может быть и существующих. Эта женщина ищет свободу от него, хочет сбежать, уйти, забрать детей, если нет детей, сама сбежать. И вот сбегает. Она чувствует свободу, что она свободна от отношений. А к какой свободе она стремилась? К свободе быть вдали от этого человека, проходит время. Она одна, чувствует одиночество, перебирает мужчин как перчатки, пока ничего не находит. Беспорядочный секс с сутками интернет в поисках знакомств. Небезупречное питание набирает лишний вес, нервничает, впадает в депрессию. Какую она свободу вляпалась или не свободу вновь? Что она обрела и от чего она бежала? Какой свободе она стремилась и что теперь ее поглотило? А возможно она теперь менее свободна, чем была с тем мужем? Другой пример. Молодой человек учится в институте. Сил нет уже учиться. Уроки, уроки, уроки. Домашние задания, конспекты, сессии, сдачи, пересдачи, голова кругом. Нет времени на личную жизнь. С девушкой никогда повстречаться. Да, наверное, уже и нет девушки. Он чувствует, что он не свободен. Он кричит. Он в ужасе от той жизни, которую он сам избрал. Он считает, что он не свободен. Он может бросить учебу, может стать двоечником. Может сделать все, что угодно ради того, чтобы больше времени поиметь для своей личной, как ему кажется, свободы. И вот он получает несколько часов свободного времени в день. Может пить пиво, может спать с девушками, слушать сутками музыку, сидеть в интернете, заниматься в спортзале. Он, как ему кажется, получил немного больше свободы для свободного времени. Свободное время. Задумались ли вы когда-нибудь над этим термином? Это время от вас свободно, новые вы им порабощены. Вы в новом рабстве новая несвобода. Либо не вылазьте со спортзала, не отключайте сутками компьютер, мешки под глазами. Беспорядочные половые связи, алкоголь. Проигрывайте деньги, просиживайте у телевизора. Где тут свобода? На что вы ее тратите? Где вообще то понятие абсолютная свобода? Свобода от чего? И свобода для чего? Вы хотите быть свободны? Так умрите. Если вы живете, вы уже не свободны. Все очень просто. Абсолютной свободы нет, поскольку она внутри. Свобода живет в голове, в характере. Не бывает ваше тело свободным, ваше время свободным, ваша жизнь свободная. Такого не бывает. человека. это существо, которое постоянно действует. Вы работаете, передвигаете предметы, дышите, что-то делаете, чего-то добиваетесь, чего-то не добиваетесь. Взлеты, падения, подъемы и так далее. И всегда по кругу. Больше денег, меньше денег, потеря, встречи, развод, лишение, смерть, болезни – это круговорот жизни. Как можно быть свободным? В этом круговороте? Тут свободы нет. Это абстрактное понятие. Это вымысел. Этого нет. Понятия свободы не существует. Свобода живет в уме. Когда вы свободны от всего того, что я перечислил, это и есть свобода. Когда вы трудитесь на каторге в каменоломне, но внутри вы счастливы и свободны, это и есть свобода когда вы встречаетесь с девушкой, либо с парнем, что бы ни происходило, вы любите все равно и стараетесь наладить отношения. У вас занимает это времени, сил, здоровье даже. Внутри вы свободны, вам хорошо от того, что происходит. Если вы учитесь сутками, либо не вылазите с офиса, либо с производства, зарабатываете мало, либо много денег, если внутри вы счастливы, вы уверены, что это нужно, необходимо, и это приносит удовольствие. И вы спокойны, вот свобода. А мы ищем свободу для тела, для взгляда, для рук, для ног, для спины, для поп. Нам всегда кажется, что свобода ⁇ это пролежать на диване, просто отдохнув. От чего вы отдыхаете? И для чего вы отдыхаете? И что вы получите после освобождения? новую несвободу. Так все и есть, все очень просто. Свобода – это лишь внутреннее состояние. И неважно в вы каких. Вы являетесь рабом, вы являетесь президентом, вы нищий, инвалид, коллега, самый богатый человек планеты, спортсмен, поэт. Певец, просто бомж. Вы свободны лишь тогда, когда внутри у вас гармония и радость от того, что вы просто есть. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.